большой русский эксперимент. Я Алексей, я Роман и в связи с ростом подписчиков нам, ребят, приходится готовить более качественные эксперименты. И именно сегодня мы будем взрывать 12 больших и дорогих вещей. Ну что, поехали! Погнали! Так, и первым будем взрывать Samsung Galaxy Note 3. Он рабочий. У нас рабочий. Видно. Так, загрузка идет. Я думаю, можно уже его заматывать и подготавливать мы то вон та петарда так, вот роман поджигает. поджигает ребят вот что стало с самсу и целый. Твой гран, ребят, до внутренности. Так, ну все. Ну что, чайник, ты готов? Ты свою отжил. <смех> От чайника ничего телевизор не знаю, что... почти выжил ну да не знаю вряд ли конечно будет работать еще идут старинные часы Часы из СССР Круто! <смех> вот <смех> Все, что осталось Не повторяйте, опасно Для этого мы и делаем, чтобы вы этим не занимались Далее шарики идут Тут их 200 штук С Новым Годом! Арбуз Посмотрим как арбуз Мы ни разу не взрывали его Мы едим сейчас, сейчас. <смех> <смех> наедимся <смех> ух ты какой сочный сюда было интересно а самый дышитель вообще взрывается или нет так что давайте спробуем дышитель а обычный не порошковый <смех> Да. Не Он целый, да. просто смело. Ну, куда деваться? Да. Не получилось с обычным огнетушителем попробуем с порошком. Лёг, ты живой. Да. Красный край. Я знаю, что в комментариях будут, что мы такие сети. Лучше бы отдали это бездомно. Да. Бла -бла. Но мы гады, да. Ну это деньги наши, так что мы еще пока сырые в этом деле Блин, тебе так хочется Ах, смотри, слабости Давай то дна, дна до дна Блин, надулось это, друзья Блин, жесть Ой, на мак вкупал кушали корки до да, минус три тысячи теперь попробуем муку а ее у нас пять килограмм вы готовы дети я не слышу а вот этот сыр который продается Добавка в корм животным. Три килограмма. Какая будет реакция, мы не знаем, но я постараюсь подальше отбежать. Ни хрена себе! Ты видал? Ты видал? Видал? Ну и напоследок у нас остался телевизор. Который до сих пор работает, он черно-белый Это рекорд Вот это называется Настоящий советский телевизор И он не подается на такие Провокации Ну вот, а в завершении, конечно, нужно все за собой убрать Всем советую Экстримент, Эксперимент эксперимента а уборка? Шестереночки какие-то там Металл сдадим телефончик Наш этот Так, чайничек Так, все Да, я сейчас вот туда. Телевизор убираем. Так, телевизор тяжелый, он еще и не дал Короче, все мы сейчас вот убираем Всем Счастливо. Всем пока. Теперь остается самое сложное. И с вами был большой русский эксперимент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.